Газета «Новое известие» поражена, а вместе с газетой поражены все, кто видел эти снимки, покажите, пожалуйста, вот эта разруха, настоящая разруха, вы это видите на экранах, это не Гамалеи. Тот самый институт, который возглавляет академик Алисал Леонидович Гинзбург, который произвел вакцину «Спутник Ви». Алисал Леонидович удостоен государственной премии, как и разработчики вакцины. А это их институт, научный, исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, как говорится, без комментариев. Это вот все... Институт Гомолеи сегодня. На козырьках домов, обратите внимание, растут деревья. На козырьках домов, корпус института, растут деревья. Само здание, как мы видим, где работают ученые, покрылось так называемым культурным слоем. Пыль, земля... И снова пыль, и снова земля.